Всем привет! После двух неудачных попыток по поводу стрима, не знаю, что происходит, то ли у меня с оборудованием что-то случилось, точнее не случилось, а я же вам говорил, что у меня три месяца назад изъяли оборудование, был обыск. Я тут что-то собрал, может быть, с ним что-то, а может, с Ютубом тоже говорят, что с Ютубом проблемы. Не знаю, что происходит, но вот решил сейчас записать тогда... Вот такой ролик в офлайне. Значит, как я вам уже рассказывал про посох, вот это уже второй экземпляр. Первый я вам уже показал. Вот видите, с такими справими. И тоже вот такой же конструкции. То есть. Это походные варианты, разборные. И к тому же получился гибрид. Сейчас вот эта вот конструкция, значит, в разобранном состоянии, это вот гибридный излучатель. Вот, по тому типу, который я делал, там вот разные, и вот то, что яйца делал, по варианту яиц. Вот, как я вам показывал, вот, типа такого. И такие вот в коробочках. Это все были гибриды, которые совмещались, там вот два излучателя перемеживались друг с другом. Ну, здесь по типу, как посоха, вот излучатели идут отдельно. Но принцип все равно сохранился в том, что это сейчас не посох, а гибридная конструкция. То есть можно пользоваться им как вот локальным устройством, Здесь все, естественно, в нем встроено. Включаешь, и вот оно работает. Вот. А когда стыкуем уже излучатели с двух сторон, то получаем полноценный посох. И можно в разобранном виде вот так вот с ним куда-то передвигаться. Это проще, чем когда он полностью готовый. Ну, другое дело, что, опять же, любое универсальное устройство, оно всегда несколько хуже, хоть и универсальнее, чем когда что-то конкретно заточенное, непосредственное. Ну вот, будем пробовать такой вариант. Тем более люди просят, чтобы были разборные. Значит, вот тут вот он работает. Соответственно, то есть его можно и на расстоянии использовать, он, он все равно не будет работать как посох. Единственное, что там для каких-то мелких животных, там может коты, собачки, куры, щеки, там что-то мелкое то это может быть для них работать как посох, вот. а для нас он идет как просто гибридное устройство и его не обязательно, как я говорю, прикладывать, его можно на некотором расстоянии, вот когда уже что-то локальное, например, там, приложить к почкам, печени, там и к позвоночнику, да, можно поближе, так как здесь вот тор находится. Вот я вам еще раз покажу. И, соответственно, вот энергетические параметры. Вот расстояние, видите, какое тут вполне нормальное. Опять же, вот можем, покажу, продемонстрирую. То есть, у него при той же мощности, как и все остальные были раньше, вот на 8871. тем не менее, он довольно-таки имеет еще какую-то плюсовую мощность достаточную. Так как я тут уже оптимизировал размеры. Хотя, опять же, как раз вот насчет размеров и хочу поговорить. Так как все меня спрашивают, то про размеры, то вот все вот им им дать точности какие до миллиметра я вам уже сколько раз говорил что размер существенно здесь никакого влияния не имеет тем более эти спирали это не антенны и не они не должны быть особо точными тут вообще плюс-минус эти спирали как они идут это не обязательно чтобы это были спирали это может быть совершенно по-другому это могут и прямые полоски быть и с одной и с другой стороны Главные критерии какие? Должна быть более-менее соблюдена симметричность. Верха-низа. Именно симметричность. А как вы эту симметричность обеспечиваете, это уже ваше дело. Лента, какая применяется, то ли это какой-то металл, то ли это проводящая ткань, как я вот использую в некоторых углеродная ткань, это тоже как критерии особого значения не имеет. Там говорят там где-то уже конкретно, да, например, кто-то говорит, что алюминиевая лента так работает, медная так работает, а там еще что-то как-то там у них работает. Это все уже какие-то там тонкости, индивидуальные ощущения по вкусу. Кому-то, знаете, чай нравится с сахаром, кому-то без сахара, кому-то с молоком, кому-то без, в общем, это все вкусы. А я говорю конкретно о критерии. То есть, особо неважно, какой проводящий материал вы используете. Особо неважно, какие у вас тут будут размеры. Но желательно, желательно все-таки что соблюдать. Например, вот расстояние от начала активных элементов, от 1 и 2, должно быть примерно, примерно от 1,8 до 1,16 длины общей активной. То есть вот мы берем верхнюю, например, часть, конец ее. Вот сейчас вот здесь это вот у меня, как я вам уже говорил, посох собран как по принципу меньшей сажени. Вот есть такая старинная мера, есть разные сажения, есть малая, есть большая, есть это еще какие-то. А это меньшая сажень. Вот у меньшей сажени размер 1345 миллиметров, то есть общая длина полностью посоха. Активная, именно активная, там какая у него еще длина, там плюс, это, это уже ваше дело. Вот. А именно активная, от, ко, от конца активной зоны до второй активной зоны, конца нижней части, оно должно быть 1345 миллиметров. Опять же, это очень условно. Это я, как вам уже сколько раз говорил, это чисто плясать от печки, чтобы ну, было откуда плясать. А то ли это длина водорода, как я вот использовал в тех этих, как другие сажи не использовал, это все относительно не имеет значения принципиального. Может быть, вот это вот меньшая сажень, она как-то будет влиять все-таки на как-то вот какие-то э, древние меры, может как-то это будет, но это все теория, это все еще не доказано и неопознано. На самом деле. Но... Какие я только размеры не делал, если от 90, вот активная зона, от 90, точнее 900 мм до 1500 мм, это все примерно работает одинаково. Любая, конечно, любое изменение вообще какое-то может уже что-то там поменять как-то. Но опять же, как я сказал, по вкусу. А в принципе, это не имеет значения. То есть, как вот говорят эти дипломированные электрики, что там вот какой-то резонанс там придумали, что это вот антенна, какая-то система. Вы как ее не делаете, как не меняете, как не соображаете, нету тут никакого резонанса. Как может на 300 кГц быть какой-то резонанс, когда 300 кГц это километр? Даже если читать, длины брать, волны то это 250 метров. Как вы сюда эти 250 метров запихнете, чтобы какой-то был резонанс? Это никак невозможно. К тому же, вот как я вам хочу заострить внимание, вот, например, э, тут просто не совсем, наверное, заметно, но вот, например, вот лента, да, медная, ну, это медная, опять же, мне просто удобнее, вот, ну, мне приятнее работать с медью, потому что алюминий надо как-то там паять его правильно, там, через кислоту. мне это все не нравится. И к тому же, ну, чисто алюминиевая фольга, вот эта вот, которая применяется обычно, я вам показывал сколько раз, вот эти ленточки, они очень тонкие, они напыляются на подложку. Они настолько тонкие, что вот, ну, неудобно, они крошатся там, разрываются, а это все-таки уже какую-то толщину имеет медь. И появится очень легко, раз и все. Вот поэтому я так выбираю. Вот, мне просто удобнее. Хотя и в десятки раз дороже. Потому что обычно алюминиевая лента, вот эта, которая в хозяйственных магазинах продается, там для всяких этих строительных дел, она вообще копейки стоит. А это все-таки стоит денег. Ну, хозяин-барин. Так вот, смотрите, вот обычно лента эта, ну, выбирается, да, 50 миллиметров. Хотя есть у меня и другие ленты, они и другие, там и 20, и 10 миллиметров. Ну, вот, к примеру, вот этом, Вот 50 так вот здесь вот я обрезаю так вот например здесь где-то около 40 то есть как видите ширина ленты разная и вот здесь вот расстояние не обязательно соблюдать строго вот это расстояние между ними она тоже опять же как я вам говорил что э, если лента шириной 50 миллиметров то здесь должно быть от 50 до ну то есть один к одному или один к 2. То есть до 20-25 мм, но здесь даже чуть меньше. Опять же из-за того, что здесь разная ширина ленты. Но опять же, это все относительно. Слишком близко тоже нежелательно, потому что уже э, пространственно оно хуже э, раскидывает вот эту вот энергию, которую вокруг надо ее раскинуть, ее разойти с ней вот в пространстве. Вот. Тут надо, чтобы все-таки вот было какое-то расстояние. Вот. Слишком большое расстояние, значит, оно будет уже не совсем качественно его тоже, опять же, раскидывать. Вот. Поэтому оптимально где-то вот так вот. Один к одному, один к двум. Грубо. А лучше всего, если вообще 1,75. Вот типа того. Среднее значение брать. Вот. Это все плюс-минус лапать. Вы же должны понимать. Но, например, вот здесь вот я выбрал, так как я уже взял меньшую сажень, то, например, вот здесь вот у меня 1 восьмая, 1 восьмая, 1 восьмая. Опять же, я говорю, не обязательно это, чтобы вы это делали. Ну, я просто говорю, когда плешу от печки. Вот здесь вот 1 восьмая. Ну, вот здесь вот это, вот это расстояние от начала активных лент, вот это расстояние между ними... Вот, Оно где-то должно быть 1 восьмая, 1 шестнадцатая. Так, опять же, плюс-минус где-то в этих пределах. Потому что 1 шестнадцатая, это уже будет слишком близко. Вот как бы. Хотя, опять же, это не так страшно, но уже будет влиять. Потому что здесь будет тор. Если вы ставите, обычно ставится здесь. Хотя, опять же, не обязательно. Вы можете и в стороне его где-то ставить, этот тор. Тоже не имеет значения. Он может вообще хоть у вас в метре лежать. Главное, чтобы вы подводили вот этот тор, вот он лежит у вас где-то там, а у вас эти вот излучатели работают, посох или что там, или гибрид. Ну, проводочки должны быть не толстые, они должны быть тонкие. Чем тоньше, тем лучше. Потому что вот эта энергия, если вы будете подводить от, от тора к излучателям, именно выходные, не входные, нет входные, которые от генератора идут. Хотя тоже... Вот, например, вот здесь у меня нету вообще никакого, никакого расстояния от генератора до Тора. У меня нету расстояния там практически. Ну, что там, вот, вот такие кусочки. Вот. Там тоже уже нет ни, никакого какого-то побочного влияния. Все чисто. Прямо с генератора на Тор и прямо с Тора на излучателе. Все идеально. Но если у вас где-то вот излучатель находится в другом месте, ну, или генератор в другом месте находится, а у вас тут Тор находится, то все-таки старайтесь. Для генератора особого значения не имеет. От генератора к Тору, а вот от Тора к излучателям, если большое расстояние, то провода должны быть как можно тоньше. Потому что чем толще провода, тем больше у вас будут потери вот этих вот. То есть, и уже вот сами провода будут работать как излучатели. А нам надо, чтобы вот эти излучатели именно вот так работали. То есть именно вот в таком направлении, в таком виде вот, вот на расхождении. И вот уже здесь вот у нас тут завихрялись. Если же здесь какие-то побочки появятся, то это все будет уже вносить свои искажения. Этого нам не надо. Вот поэтому я вот как в идеале делаю, что все полностью и питание здесь, и все здесь абсолютно, то есть полностью индивидуальная система. Ни с чем не завязана. А к тому же еще один нюанс, который я считаю, ну, не то, что он там важен, не важен, оно и так, и так работает, что, то есть, когда вы провод где-то подключаете, например, у вас внешний генератор, и он питается от сети, там, через блок питания, там, или еще что, ну, короче, вы привязаны к сети, то вот некоторая часть энергии, вот, возможно, довольно ценная, уходит в землю, через вот эти все цепи, вот соединения, когда же вы отдельно, вот у вас полностью вот, система отдельная, она висит в воздухе, никуда она не подключена, и вот она излучает энергию в пространство, и ей ничего не мешает, и она никуда не уходит. Все здесь полноценно, процентов работает. Энергия. И опять же, если у вас тут нету поблизости металла, вот, вы ну, видите, вот я даже, вот здесь вот у меня стоит, вот, ну, я фиксирую просто винтиком небольшим, именно пластиковым. Я не ставлю нигде сюда металл. Вот это тоже ошибка, сколько вот говорю уже и показываю, вот, они там соединяют, например, устройство, вот, прикручивают, например, генератор сюда где-то и на металлические там шурупы, примеру, или винты. Не надо так делать. Любой металл, который вот здесь вот где-то вот поблизости расположен, он э, становится переизлучателем, и искажает вот эту вот форму энергии. Все надо исключить, весь металл исключать. У меня даже я вам сколько раз показывал, у меня на модуле вот это 8871 на генераторе, я применяю керамические радиаторы. Не металлические, керамические. Чтобы они, опять же, вот эта масса, она на себя ничего не тянула. Потому что любой металл, который находится, вот он здесь, то он еще ничего, вот внутри. Но опять же, здесь аккумуляторы, ну никуда не денешься, но вот излучение все равно идет симметрично. Но если вы где-то здесь, вот и вот радиатор рядом, то есть где-то большие куски металла находятся, они все на себя берут эту энергию. И, соответственно, уже посох искажает свои действия. Ну, или вот как гибрид. Особенно вот если с посохом, еще с гибридом ладно, опять, смотря, куда вы так прикладываете. Если где-то там э, ниже, э, там, то и не руки, но, например, ну, вот, например, у вас металлический браслет или там металлическая цепочка. Это обязательно при посохе обязательно надо снимать. Это я уже тоже сколько раз говорил, но опять забывают. Вот. А при этом, если вы, например, на ногу там используете или на руку, если у вас браслета нет, то пойдет, если там цепочка у вас есть. Но все-таки желательно, желательно цепочки, все вот эти металлические, вот эти массивные, особенно закольцованные предметы, их надо снимать, потому что они вносят искажение в энергию, формирование энергии. То есть вот когда посох наполняет нас энергией, стоит где-то даже в метре в двух, и он нас наполняет, вот заполняет этот шар, эту оболочку, вот, и когда у нас на шее висит что-то металлическое, там типа цепочки, а то еще что-то массивнее, то в этом месте образуется закольцованность, и вот, вот получается у нас матрешка. А по идее именно оболочка должна быть яйцеобразной. Поэтому вот желательно снимать. Опять же, вот, про эти спирали, которые здесь находятся, видите, тут у меня другая длина, точнее, ширина между ними. Здесь другая ширина, это тоже не имеет значения. Наоборот, хорошо, если у вас будет э, по разных сторонах, здесь больше, здесь меньше. Просто я, как вам уже сказал, должна быть где-то симметричность, и там, и там. То есть, если вы здесь так делаете, то примерно желательно и с той стороны так сделать. Опять же, вот, э, Та же ширина ленты как я вам показал уже в этой системе эти я тут ввел пассивную ленту внутри то есть она никуда не подключена опять же там вот эти деятели пытаются подключать здесь несколько лент вот особенно вот трифиляр когда применяют но ну, они почему-то все стараются вот это вот разгонную обмотку, которая никуда не подключена, у меня обычно, вот они ее все пытаются где-то куда-то еще дополнить. Ну и тащатся от того, что вот они это сделали. Хотя не знаю, что они там получают от этого. Факт то, что они э, забирают ту энергию, которая должна вот, излучаться самим посохом. Вот эту энергию. Не та, то, что они там видят на осциллографах, вот эти вот дипломированные эти электрики, они шли бы там копаться в приборах, там смотреть, как, что, чего, там, вот как у них синусоида, что у них происходит. Вот, они Все выкапывают, там, то, что не надо. То, что они смотрят, это все лишнее. ну все никак не хотят понять. А вот то, что вот нужно, и которое никакой осциллограф не, не покажет и не заметит, вот, они пытаются это все уничтожать. А потом удивляются, почему оно так работает. Или не совсем хорошо, как им кажется, работает. Или эффективно. Так вот это вот длина, длина. Опять же, то что вот спираль в данный момент, это может быть и не спираль, это может быть просто полоски, это может быть какая-то ткань. Вот там один тоже мне стучался вот недавно, он тоже сделал на проводящие ткани вот такие вот, причем какой-то эффект интересный получил. Как-нибудь в другой раз наверное расскажу по этому поводу, вот, он тоже мне писал, и вот видео показывал, вот. вот, сделал так, и все работает у него. То есть, сам материал не имеет значения, не имеет значения, как вы его здесь оформите, главное, чтобы, вот, критерии, чтобы не было ничего, никаких закольцовок, то есть, ни в коем случае, вот, если вы делаете, например, из нескольких вот таких вот, каких-то полосок, более тонких, например, или так, или так, то есть, они у вас нигде не должны соединяться. Или вот здесь вот, снаружи, то есть, закольцовываться, или здесь в начале. То есть, если вы соединяете, вы сделаете полукольцо, но разорванное обязательно. Оно ни в коем случае не должно быть вот так вот. Как только вы закольцовываете что-то, у вас получается побочка. Вы искажаете энергию посоха излучения, и он у вас уже формирует именно вот этот кокон неправильный. И где бы вы это дело ни коротнули, у вас, соответственно, идут провалы вот, в этой энергии, которая она излучается. И, соответственно, вот мало того, что оно создает провалы наружу, оно еще и поглощает часть энергии, потому что из-за закольцовки, хоть там, так как здесь же нет резонанса никакого, и, как я вам говорю, даже, видите, я борюсь с этим резонансом, делаю разные ширину и ленты, и все остальное, чтобы... Ни в коем случае, нигде, ничего, никак, где-то здесь хоть какой-то дребезг не прошел. Потому что любой резонанс это убийство. Для каких-то там микроорганизмов это да, это конечно полезно там какую-то модуляцию вводить и зная, что на этой частоте они там себя не очень комфортно ведут, вот тогда это можно да, использовать. Но для этого во-первых, надо знать, а во-вторых по месту делать. Здесь же Учитывая, что этот тор на самом деле не катушка, а конденсатор, здесь, соответственно, никакого резонанса быть не может. Как я вам уже рассказывал и показывал в предыдущих роликах. Так вот, что у нас получается. Метр 1345 мм общая длина вот от кончика до кончика активного. Вот, например, здесь я вот сделал по восьмерке, 1 1,8. 1 8. Здесь получается общая длина тогда 3 восьмых. Вот это 3,8. восьмых. Отсюда до сюда. Вот здесь вот вы можете гулять где-то от 1 8 до 1 шестнадцатой общей длины. Причем вы можете попадать в эту одну восьмую или одну шестнадцатую, а можете просто где-то в этих промежутках дальше. Почему? Потому что если делать больше, здесь уже, уже вот это вот, вот кокон, который образуется при помощи посоха, он уже в середине несколько растягивается, разрывается, а если сделать плотно, то уже вот эти ленты, если тут внутри особенно они уже начинают оказывать влияние на сам ТОР. То есть ТОР э, поглощает часть энергии из-за того, что к нему приближается металл. Почему я уже сколько раз говорил, что к ТОРу ничего тоже поблизости не, не надо, чтобы были металлические какие-то предметы, как вот и в этой системе, так и для ТОРа. Ничего не должно быть поблизости большого грузного металлического, так сказать, массивного. Потому что оно сразу идет как переизлучение и берет на себя всю энергию, забирает. И вот в итоге получается, что вот эти излучатели, вот сама лента, я взял, например, половину длины, то есть 673 миллиметра. Спираль здесь получается где-то 417 миллиметров, ну активной, но... Так как она складывается и вот здесь вот в промежутке, получается именно общая длина 1345, поменьше сажене. общей длины. Вот это, это просто, опять же я говорю, то что плясать от какого-то определенного размера. Но если вы просто возьмете вот одну ленту, вторую ленту, и вот примерно вот так вот прикинете, примерно симметрично сделаете, не имеет значения, сажень, не сажень, водород, там, кислород, не имеет значения, оно все равно будет работать. Я раскладывал, какие тут я только конструкции не раскладывал, оно все действует, все работает. Да, уже, если уже придираться, если уже принюхиваться, то, да, оказывается что это так работает, это так, но я, как вам уже сказал, это уже дело вкуса и уже утонченности. Вот, если вы Стремитесь сделать что-то конкретно под себя, как вы считаете? Ну, делайте так. Но главное, чтобы вот здесь вот, вот это я вам все показываю для того, чтобы было проще собирать. А на самом деле, вот если бы, ну вот я все мечтал, что у меня будет все-таки не такой принтер, который сейчас вот, хоть он тоже достаточно дорогой 3D принтер, а именно двойной, с двумя экструдерами, соответственно, чтобы я мог печатать и проводящим филаментом, так и непроводящим, то есть вот совместно, то есть сразу два пластика вместе, и чтобы вот это заменить проводящим филаментом, то есть пластиком. Специально есть проводящий пластик, и вот именно им внутри вот такой конструкции создавать именно такой определенный узор, вот типа вот как растущего дерева или там ствола, и вот как вот там веточки, вот так вот. Именно хаотично они расползаются внутри этой конструкции. Но, к сожалению, у меня все так не получается. И уже, наверное, скоро не получится. Так. Это, значит, у нас одна часть. Вот я вам объяснил, какие могут быть критерии, и то, что это не важно. Особо делайте, как вам удобнее. Но есть еще один нюанс, и он довольно серьезный.